Здравия друзья, с вами Владеющий миром. и Сегодня, как многим из вас, наверное, попало такое видео а, вот от этого человека, то есть где он немножко, так скажем так, <фе> испугался крипты призм, потому что уникальная технология, которую показывает призм, которая уничтожает всю систему жидовского, да, то есть способа заработка за счет чужого человека, да, то есть вся вот эта вот капиталистическая рабская система, она полностью ей А люди реально испугались призм, они просто не знают, куда деваться, то есть, ну, если вы сейчас просто послушаете человека, люди хватаются за любую глупость, за любой довод, то есть, ну, любой довод берешь просто, забиваешь в интернете, или просто, ну, задаешь эти вопросы людям, которые уже, ну, реально в системе, а находятся все ответы, то есть доводы все рушатся прямо вот на корню. И каждое слово рушится, то есть человеку берет, ну как сказать, вот, вот у него куртка не так стоит, да, то есть у него там прическа не так зализан, да, то есть берутся за такие мелочи, которые легко рушатся, и помощью вот этой вот пыли в глаза пытаются с помощью этого а, как бы людей обмануть, да, то есть те люди, которые сейчас у человека подписаны, которые манят, Промайнят там, да, у них там денежки, на их бирже обменивают деньги, да, то есть теряет все по 5% естественно при торговле, вот, просто человек на этом зарабатывает, это его заработок, это его приработка, он понимает, что через год-два его заработка никакого уже не будет, потому что призм вытечнит просто все, он понимает, что а, нас уже поддерживает, да, то есть мы уже включены в реестр национальных валют Соединенных Штатов, а мы уже включены в реестр национальных валют Индии, да, то есть уже в России тоже этот вопрос решен. И, <coughs> то есть а, на каждом уровне, да, то есть у нас идет продвижение на глобальном уровне, и человек просто знает, к чему все идет, а, знает, что это его смерть, да, то есть просто уже не знает, куда деваться, и начинает просто нести чушь полную, да, то есть ну, называть безосновательные там, всякие доводы, то есть если вы послушаете, вы просто будете торжествовать над тем, насколько люди просто уже не знают, как защититься от вот этой правды, которая сейчас заходит, да, то есть от людей СССР, от призм, от того, что уже все уже в наших руках, от того, что мы уже власть, от того, что мы уже здесь, мы пришли, то, что жидовская система поедания, то есть одного за счет други, другого, это уже не рабочая система, да, то есть... Вот просто смотрю еще раз, да, то есть Отписываю здесь свои тексты, то есть от, отвечаю, поддерживаю комментарии Где люди отдельно отвечают, вот тут также было Ну и соответственно, ну мне просто торжественно радует Настолько, насколько мы побеждаем, да, даже вот в этих, вот в этих вопросах Насколько человек не прав, и это все очевидно, да, то есть Ну вот это просто вот за душу берет, насколько мы побеждаем в каждом шаге, да, то есть и люди просто, которые сейчас нас видят, которые сейчас там имеют хоть какое-то небольшое влияние в мире, да, то есть, ну, такой, как вот этот человек, они просто уже у них все, у них пятки горят, они не знают, куда деться, у них уже кошмары снятся, да, то есть, они не, уже не могут оставить нас в покое, да, то есть, его там закидывает со всех сторон наша информация, он боится, он не знает, у него страх за завтрашний день. Он все потеряет завтра, да, то есть, если останется с тем же биткоином, будет поддерживать всякие неправильные криптовалюты, вот, его бизнес рушится, и, соответственно, этот человек просто берет и выдает вот эту вот последнюю, да, то есть, ни о чем не значащую там пыль в глаза, то есть, пытается хоть как-то там защититься, людей своих удержать, вот, это очень радует, то есть, насколько люди просто там, ну, падают, тают под нами, вот, под нашим огнем. Ну, вот это все, что хотел сказать, радует такие положения делов. Вот. С вами на связи, владеющим миром, до свидания.